Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Ведь перед переездом в Испанию я очень долго жил в Москве, больше 20 лет. За это время я немало помотался по съемным квартирам в самых разных районах Москвы и почему-то всегда рядом оказывался один, а то и два очень даже неплохих грузинских ресторана. Что вам рассказывать? Все обожают сочные люля бабы, шашлык с ароматом ДМК, хинкали полные ароматнейшего бульона. А выпечка их совершенно, совершенно сносная, ну это э, хачапури по-аджарски или очма, от которой прям вот сыр и масло течет по рукам. А соусы совершенно потрясающие, соцебели, И Я всегда на закуску брал э, рулетики с баклажанов с ореховой начинкой. Обожаю! Они, они везде великолепные. Готовятся очень просто, но готовить надо сразу очень много, потому что съедаются они моментально. Приступим. Баклажаны можно обжаривать, можно запечь в духовке. Мне второй вариант больше по вкусу, потому что при обжарке уж больно много масла не впитывают. Кстати, чтобы они еще меньше впитали, их надо предварительно замочить. В холодной воде. Ну и соли сразу. Видите, они какие пористые все вплывают. Впитавшаяся вода займет то место в них, которое могло бы занять масло. Но чтобы не всплывали, придавлю тарелкой. Духовку уже можно греть. 200 градусов, верхний и нижний нагрев. Теперь второй момент, касательно начинки. Вариантов миллион. Кто-то к добавляет сырой лук, кто-то йогурт, кто-то майонез вообще. Мне нравится добавлять хорошо подрумяненный лук. Он дает, ну, знаете, такую сладость. Обжаривать надо на растительном масле. Кроме того, конечно, чеснок. Куда без него? Никуда, правильно? Измельчу его заранее. И обязательно много кинзы. Кинза и грузинская кухня, мне кажется, неразделимы. Про лук не забываем. Орехи можно прокрутить через мясорубку, можно в блендере замечать, как вам удобнее. Я воспользуюсь мясорубкой. Решетку поставил самую мелкую из имеющихся, 2,5 мм. Отлично. Теперь надо добавить кинзу, пряности и лук, естественно. Он уже в отличном состоянии. Так из пряностей, щедро, хмелю-сунели и уцк-сунели. но также, как следует, растертые в кориандр, гвоздик, черный перец. Ну и про соль не забываем. Кстати, баклажан уже пора в печь отправить. Выкладываю их на противень. Сверху масло растительного, без фанатизма, так вот, чуть-чуть. И размазюкать его и в духовку. Она раскочегарилась, переключу на верхний гриль. Сейчас все эти быстро подрумянятся и можно вынимать. Давайте с начинкой заканчивать. Уксуса винного еще немного и перемешать до однородности. Конечно же, вы можете начинку на свой вкус выправить, что вам нравится. Можете сыр туда добавить, еще чему нибудь Но, на мой взгляд, вот это вот сочетание уже идеально. Как по мне, так сюда не убавить, не прибавить больше вот ничего. Ну-ка, на пробу. Такой аромат классный. М -м -м -м. Конечно же. На этом этапе чеснок еще не разошелся по всей начинке, поэтому этот момент не отследить. Но по уровню соли и перца уже можно понять, надо ли их добавлять или нет. Вот что касается чеснока, уксу и так далее, это минут через 15-20 станет понятно. Дождусь подрумянивания и продолжу. Отлично. Кстати, они уже успели остыть. Остается свернуть рулетики и все. В идеальном варианте рулетики, конечно, нужно оставить в холодильнике на час-два, на два, чтобы все ароматы смешались, чтобы они форму стали держать цельнее, чтобы не разваливались. Но если не терпится, можно сразу трескать. Мне вот не терпится, я прям руками буду. Вы уж извините, это так по-свински. Обожаю Обожаю! Чесночные, пряные. Такое богатство здесь вкусов и ароматов. И узко сунели и хмели-сунели, и гвоздика, и перец. Чеснок, кинза свежий. М -м -м, чудо! И, конечно, баклажаны. Вот запеченные баклажаны, сказка. Вот этот вариант, когда готовишь в духовке только смазал немножко маслом, мне кажется, лучше. Потому что, когда жаришь, они столько впитывают масло, просто чудовищно. А это прямо вот в меру. М -м -м. Смотрите, эта плошка, здесь сколько было, 6 баклажанов и 400 граммов орехов, соответственно, 400 граммов лука. Вот этой плошки хватит нам до вечера, до вечера с треской. Обалденно вкусные, очень простые и классные, яркие, суперские баклажаны, суперские рулетики. Готовьте. Вообще, грузинская кухня – это сказка. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. А я еще маклоранжи.